Добрый день. Меня зовут Наталья Янцен, я руководитель общественного мнения формирования новой культуры» и вот на сегодня присутствовала на таком очень а, нестандартном а, общественном мероприятии, которое проводил фонд мир по поводу вот, «Мысли глобально, действуй локально». Большие две темы обсуждались по БДО и по в отношении некоммерческих организаций. И, конечно, большая благодарность вам за то, что такие мероприятия, в принципе, проводятся, потому что была возможность услышать мнения разных сторон, мнения международных экспертов, мнения государственных органов, мнения некоммерческих организаций, потому что темы очень такие слабодневные, особенно факт, да, особенно там, отчетность по иностранному финансированию. Была да, возможность отвращения каких-то теоретических моментов, где государство велики, но со стороны некоммерческих организаций в том числе. И вот такие идеологии, они очень полезны, потому что они где-то позволяют подсветить истину, да, и сделать наше законодательство в конечном итоге. Более правильным, скажем так, чтобы не делайте преступников, государство, чтобы государство не видело преступников некоммерческих организаций, вместе с тем, чтобы никакой угрозы не было для государства, в том числе со стороны, может быть, и с использованием каких-то некоммерческих организаций. Поэтому такие мероприятия, они, конечно, очень полезные. И большая благодарность, что удалось собрать вот в одном месте... И экспертов государственных органов, коммерческих организаций, как пообщаться, узнать проблему и задать вопросы. Сегодня проходит очень важное мероприятие в городе Алматы, организованное общественным фондом «Минмир». Мы здесь сегодня обсуждаем большой вопрос касательно восьмой рекомендации ФАТФ и его применения о том, как противостоять угрозе терроризма в секторе НКО. и Министерство информации и общественного развития с, с, значит, в соответствии с поручением руководства проводит большую работу в этом направлении с представителями неправительственного сектора. Значит, сегодня нами создана межведомственная рабочая группа, где мы обсуждаем вопрос восьмой рекомендации, а именно риск оценочного подхода значит, и его применения для, для, финансиров... для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. В эту межведомственную группу входят сегодня Светлана Ушакова, Евгений Жовский, Татьяна Зинович и представители государственных органов АФМ, значит, министерство финансов и юстиции, значит МИОРа и других. И данный, значит, данная работа она позволяет нам сегодня сверять часы между значит государственными органами и представителями гражданского нашего общества. Как вы знаете, рекомендации ФАТ важны для Казахстана. Это обеспечит будущую финансовую прозрачность значит, в нашей стране и в операциях между другими странами. Поднимет имидж государства на международной арене. В вот, связи значит. Та оценка, которая будет дана Евразийской группой осенью текущего года, она важна в том числе и для сектора НКО. И государственные органы вместе с сектором НКО сегодня делают большую работу значит, изучает достаточность законодательных и нормативно правовых так скажем, да, актов и инициатив, которые значит, позволяют нам соответствовать данным международным рекомендациям, это первое. Второе, мы проводим очень много мероприятий совместно значит как на республиканском, так и на региональном уровне для разъяснения значит, представителям НКО, сектору НКО значит, этой восьмой рекомендации и важности значит, соблюдения Казахстана международных договоров и обязательств. В этом плане хочу выразить огромную благодарность Общественному фонду «Инмир», который одной из тематик сегодня включил в данную конференцию помимо значит, ИПДО, вопросы ФАТФА и сегодня, я думаю, состоялся хороший диалог, обмен мнениями, где представители НКО, в том числе юристы, выразили свои значит, мнения, замечания, предложения по поводу совершенствования действующего законодательства нашей страны. И мы в рамках значит, будущей оценки проводим с гражданским сектором большую комплексную работу был проведен семинар 20, буквально 29 июня до этого было проведено несколько круглых столов значит и онлайн так скажем да, заседаний межведомственных групп где обсуждались данные вопросы в этом направлении я думаю работа будет продолжаться и приглашаю подключиться наших уважаемых представителей НПО значит крупнейших как и республиканского характера так и регионального которые помогут нам, государственным органам и значит, гражданскому сектору пройти эту международную независимую оценку и соответствовать значит, всем требованиям, значит, которые предъявляются Казахстану в данной сфере. Помимо этого, хотелось бы еще подчеркнуть, что мы совместно отрабатываем вопрос критериев, которые где необходимо нам оценить сектор НКО, именно с точки зрения рискоориентированного подхода. И только что я примерно предложил 6-7 критериев, да, где который мы будем обсуждать и который мы представим в агентство финансового мониторинга для включения будущей методологии. И я думаю, что эта методология уже в августе текущего года она будет принята. Со своей стороны Министерство информации как уполномоченный орган по взаимодействию с НПО сегодня уже внесло в положение Министерства норму о мониторинге значит, сектора НКО согласно требованиям международной рекомендации ФАТФ. И данная норма 20, 22 июля постановлением правительства за номером 515 была принята. И нам сегодня, она министерство дает полномочия, полномочия в соответствии с законом о противодействии легализации отмывания доходов и финансирования терроризма проводить соответствующую работу в казахстанском секторе НКО. Я думаю, что мы совместно с гражданским обществом найдем эффективные пути реализации значит, данной задачи и придем к цели, которые перед собой ставим. Рахмет. Добрый день, меня зовут Салтанат Дмитрусынова, я координатор проектов общественного изменения «Эхо». Поздравляю общественный фонд «Энмир» с юбилеем, желаю вам процветания. Пусть сбудутся все ваши стратегические планы и задачи. Большое спасибо за сегодняшнее мероприятие. Мы сегодня обсуждаем очень важные вопросы, касающиеся гражданского общества. И надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения это будет такой как бы, сдвиг для организации, который мы продолжим и в дальнейшем будем работать над данными вопросами, чтобы Достичь большего успеха uh, в деятельности гражданского общества. Здравствуйте, меня зовут Ник Хадсен. Я был пригласен к инмир Это мой первый раз в конференции инмир the очень особенно Я о том, как Казахстан с Uh, charity and uh, Religious Organizations and How to Prevent Terrorism. My name is Imbar Vasara. I am very happy to be here today on a event, which is not usually called, which are three topics. And I thank the organizers of the project for the opportunity not only to participate online, but also to be here в данном событии, очень интересно, очень интересные спикеры, очень интересные гости, эксперты, и, что очень важно, доступ обеспечили для участия наших коллег из регионов, которые по разным причинам не могут присутствовать здесь. Я себя ощущаю вот как будто на празднике, где подводятся итоги нашего проекта и в то же время я хотела бы поздравить руководителей непрессной организации, мир, сотрудников, тех персонала и технической поддержки за вот такую высокую работу, потому что когда мы участвовали в серии тренингов мы участвовали онлайн и нам просто было с одной стороны непонятно, как же мы будем участвовать на тренинге, когда вот, технически все зависит от э, интернета, от скорости. Как оказалось, что это не от интернета зависит, а от конкретно людей, которые нам все это обеспечивали. А, ну, успехов вам в реализации интересных проектов. Я желаю э, дальнейших э, проектов вот, по реализации инициативы прозрачности добывающих отраслей и совместных проектов уже, и расширение нашего круга.